Привет, всем, ребята. Сегодня мы будем рисовать медали за первое, второе, третье место. Берем какой-нибудь стакан или что у вас есть и, и обводим его. Берем здесь, обводим и здесь сделаем три медальки. Ребята, вот я уже обвела, у меня получились такие три медальки. Затем мы будем к этим медалькам рисовать ленточки. Рисуем здесь то, за что будут эти ленточки цепляться. На каждой медали рисуем. И здесь же самое. Вот мы уже это нарисовали, Делька рисовать очень просто. Затем нарисуем саму ленточку. Так она проходит здесь и сюда выходит. лису вот тут ленточку делайте так чтобы у вас были ленточки одинаковые с одной стороны вот с этой и вот с этой вот так померяйте потом я я здесь мерю и отмечаю и провожу. Я получили две одинаковые ленточки. Вот здесь такое расстояние, и здесь здесь только чуть-чуть уходит. Раз. Затем эти ленточки мы делим на три. Вот эту линию мы стираем здесь и делим эти ленточки на три одинаковые части. Раз, два, три. И с другой стороны то же самое. Раз, два, три. Такая у нас получилась ваша медалька. Затем мы рисуем то же самое на другой медали. Померили как у нас тут расстояние, и здесь такое же мере. Вот так вот, значит. проводим линию вот эти линии мы стираем. Также проводим, и затем нам осталось еще одну медаль нарисовать, также проводим линии чтобы было ровно можете эти линии сделать по линейке и, и по мере чтобы они были одинаковые и также делим их на четыре части проводим раз два три четыре и с другой стороны Газ два, три четыре. Вот, короче, подпишитесь. Теперь рисуем на первую медаль цифру один. Это у нас вот медаль за первое место. Затем также рисуем... Теперь на второй медали вот здесь цифру 2. Через сом цифру 2. Это медаль за второе место. И рисуем теперь цифру 3 у нас вот медалька за третье место, вот мы уже почти нарисовали медальки, и осталось нам только нарисовать на каждой медальке вот такие вот листочки, рисуем сторон. с одной стороны такие листочки и с другой одно я нарисовала сейчас другой будет. одна медалька нарисована также мы рисуем второй вот. и теперь рисуем на третий такие у нас три медальки получились теперь Осталось нам только их разукрасить. Ребята, вы подписываемся, нажимаем на колокольчик и смотрим мои видео. Спасибо за просмотр.